Пожалуй, нет человека, который не сталкивался бы с такой проблемой, как потеря голоса. Причины этого могут быть разными, но в любом случае необходимо как можно скорее начать лечить связки. Что нужно предпринять, чтобы вернуть голос, и как при этом не навредить организму? Потеря голоса или афония – довольно распространенное явление. Причины афонии могут быть болезни, которые действуют на голосовые связки. Энзелит, ларингит, ангина или простое переутомление голоса у тех, чья профессиональная деятельность предполагает постоянное напряжение связок. Как действовать в случае, если вы потеряли голос? Дайте связкам отдохнуть. Самый идеальный вариант – это полностью отказаться от любых разговоров и помолчать хотя бы 24 часа. Общайтесь с помощью жестов и пишите на бумаге, в телефоне. Ошибка многих людей – переход на шепот. Делать это можно только в крайнем случае, поскольку во время шепота связки, которые и так раздражены, подвергаются дополнительному раздражению. Если ваша работа связана с большим количеством вербальной коммуникации, возьмите отгул. Употребляйте больше жидкости. Не стоит пренебрегать этим простым советом чем грешат многие. Вода не только увлажняет слизистую гортань, но и способствует более быстрому заживлению раздраженных тканей. Разумеется, речь не идет о ледяной воде или кипятке. Вода должна быть комнатной температуры. То же касается бульона, супа и любых других напитков. Заварите травяной чай. С воспалением горла хорошо справляются ромашка и чабрец, а именно настой из них. Чай с имбирем снимает хрипоту и помогает голосу вновь стать чистым. Ешьте, пейте мед. Старый добрый мед прекрасно снимает воспаление, укрепляет иммунитет, который так необходим для борьбы с инфекцией. Мед можно употреблять отдельно или с теплым напитком, например, тем же травяным чаем. Не стоит пренебрегать этим средством. Понятно, что когда болезнь запущена или начались осложнения, вам помогут только антибиотики. Но чтобы до этого не дошло, используйте проверенное и безвредное для организма средство – мед. Еще один вариант – смешать мед с лимонным соком и добавить теплую воду. Увлажняйте воздух в помещении. Воздух в квартирах и офисах очень сухой. Это не только вредно для дыхания, но и негативно влияет на связки. Если вы столкнулись с такой проблемой, как афония, купите увлажнитель воздуха. Или можно на, намочить а, больше большое полотенце холодной водой и положить его на батарею зимой. Или на подоконник солнечной стороны летом, в той комнате, где вы проводите больше всего времени. Делайте ингаляции. Еще один метод, который справляется с задачей вернуть голос на «отлично». Используйте ингалятор. Они продаются в любой аптеке. Или поступите еще проще. Скипятите воду, налейте ее в глубокую миску и дышите над ней, накрыв голову полотенцем. В воду можно добавить несколько капель настойки алоэ. Дышать надо не над крутым кипятком, а дать воде постоять 3-4 минуты. Полоскайте горло. Еще. Если причиной потери волоса стали ангина или простуда, каждые два часа полоскайте горло теплой водой с солью. Рецепт 250 мл кипяченой воды, 1 чайная ложка соли без горки, 1 вторая чайная ложка соды, 1-2 капли йода. Это помогает увлажнить связки и обеспечивает дополнительный приток крови, что обеспечивает борьбу с инфекцией. Что делать не нужно? Пить кофе, зеленый чай, колу. Эти продукты провоцируют обезвоживание организма. То же касается алкоголя. Курить. Стоит ли говорить, что сигаретный дым сушит и раздражает горло? Находиться там, где много пыли, дыма и в местах с холодным воздухом. Все это раздражает связки и усугубляет их болезненное состояние. Надеюсь, видео было вам полезным. А как вы справляетесь с этой проблемой? Пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подпишитесь на канал.